Короче вот такие вот наушники СМС СМС 62 mm. Шумоизоляция у них значит, потому что я почти не слышу никого, кто не говорит, что. Здесь. И, в общем, сейчас мы их проверим. У них хорошая, и все. И все расскажу, и все, да. Я, в общем, дам еще послушать Матвею, и вот, и не продолжим. Я слышу, что есть чуть-чуть. Не, ну они крутые, чё. Не все. Пробуют красный вот такой, по типу лицов. Да, сейчас мы вам, короче расскажем историю, если у меня хватит памяти. В общем, мы зашли в альянк, чтобы их купить. Нам вначале дали медицину, потом, когда продавец понес их, она их как, так сказать, уронила. И моди вот это И в общем, она сказала, что тип такой же. Но если она нас обманула, то я их обостру в следующем видосе. Все, давайте, колес. пока.